Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать информацию. Осталось очень очень мало времени, чтобы зайти в игру бесплатно. Бесплатно вам дадут 30 долларов, то есть золотой билет. Таких мест я для вас выпросил 200 золотых билетов и выпустил сегодня вот видео обзор. Вы переходите на вот этот видеообзор, смотрите что за игра, открываете под видео вот еще и здесь полностью вся инструкция есть для вас. Переходим, вот, переходим мы в бота, перешли в бота, вот нажали по ссылке, перешли в бота, далее в боте нам нужно нажать старт и вставить свой адрес кошелька с метамаска с метамаска вставляем адрес своего кошелька далее переходим по ссылке вот, вот это зарегистрироваться переходим по ссылке когда мы вставили в бота кошелек и видим для вас вот написано мой никнейм бойков промокод и нажимаем кнопочку активировать как это все делать все рассказано и показано опускаемся ниже здесь вот есть инструкция по регистрации нажимаем на вот эту вот ссылочку инструкция по регистрации и смотрим данную инструкцию, вот здесь есть видео, как зарегистрироваться по золотому билету и получить 30 долларов бесплатно, вот здесь все рассказано, показано у вас на метамаске должно быть немножко BNB, сейчас я вам покажу, там немного снимут комиссию, там по полдоллара Буквально вот Я вчера проходил регистрацию В этой игре И вот меня сняли комиссию И я получил вот э, Золотой билет Я в игру вошел бесплатно Игра стартует через 8 часов 44 минуты И вот если мы все сделали правильно Как вот на этом видео Вся инструкция в описании Будет под этим видео То мы получим Золотой билет стоимостью 30 долларов и у нас будет доступна одна галактика но один корабль будет доступный и здесь вся информация можете поклацать в данной игре пока еще здесь ничего не работает так как не было запуска ну запуск будет сегодня ночью также только что я пришел в телеграм-канал не там написали в течение сайта, часа, возможно, сайт будет не работать, они какие-то там обновления выпускают. Вот такая, друзья, игра, кто хочет зайти бесплатно, спешите, так как места ограничены и время также ограничено. А у кого есть команды, у кого есть свои команды, кто умеет приглашать друзей, партнеров, Пишите мне в личку, мы для вас сделаем также ссылку для регистрации до запуска и вам также дадут золотые билеты. Либо же не мне в личку, пишите, сейчас я вам покажу под видео, вот переходите, нажимаете еще и здесь есть вот связь с менеджером. Пишите менеджеру, что у вас есть команда, он вам выдает партнерскую ссылку, так как э, партнерской ссылки здесь таковой и, и нету сейчас, она будет после э, старта данной игры он вам дает партнерскую ссылку на ту партнерскую ссылку он делает также бесплатные золотые билеты, которые дают нам сто, ну, стоимость 30 долларов и вы также пригласите всех своих друзей партнеров они все зайдут бесплатно в общем, друзья, все Инструкции будут в описании. Спешите, это хороший шанс зайти в игру стоимостью 30 долларов бесплатно. С завтрашнего дня в игру уже вход будет платный 30 долларов. На этом все. Всем желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.